Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодняшняя наша речь пойдет о чувачупсах. Кто знал, будет в кто не знал, тем урок. Оборот конфет на территории Российской Федерации регулируется ГОСТОМ 6677-88, Карамель общей технические условия. Напоминаю, что оборот чувачупсов регламентируется дополнительное ТУ 9121-004. И по традиции сразу оговоримся, что тема сегодняшнего разговора о чупа-чупсах. Хотя леденцы я люблю гораздо больше, но это тема отдельного разговора. Поехали! Крамель. Общие технические условия. Крамель это стеклообразная прозрачная масса, получаемая увариванием сахаропаточного сиропа. Допускается отклонение массовой доли начинки плюс-минус 2%. Поэтому, если вам не доложили загущенки... Это не чупачупс. Теперь мы поговорим о признаках выводящих карамель из категории чупачупсов. Во-первых, если на нем не написано, что это чупачупс, это не чупачупс. Во-вторых, внимание, этикетка не должна прилипать к карамели. Если прилипает, это не чупачупс. Третий принципиальный момент – это толщина обуха. Для холодного, гражданского и клинкового оружия установлены минимальные и максимальные значения. Это 2,6 и 6 миллиметра. А, это же не про чупа-чупсы. Ну тогда всем пока. С вами был Алекс Рублев.